10 на 10 Как много в этой фразе, дорогие мои друзья И именно с этой фразы Начинается шоу-матч между командой про мясо и командой «Академия разврата». Вот, собственно. Ну, вот такую поножовщину редко вообще где можно встретить. Вы посмотрите, как кишат здесь просто, как маленькие муравьишки где-нибудь на лесной дорожке. Коллективы обеих команд. Очень сложно, конечно, понимать, кто здесь и кого режет. И, да, я забыл поменять модели на свои собственные. Ну, это, в общем-то, не так уж и важно. А Ножи выигрывает команда Промяс. Право выбора стороны остается за ними. И они принимают решение начать в обороне. Абсолютно понимаемое и, в какой-то степени, наверное, адекватное решение. Но только в какой-то степени. Удачи командам! Давайте быстренько знакомиться с коллективами. Академию разврата сегодня представят Белазис, Омега, Сейнт, Нейм, Суслик, Секси. Войс, Токио, Харек, Кайдо и Файя. Фу, по команде про мясо поговорим давайте в следующем раунде, потому что уже начинается перестрелка в малом квадрате, первые размены уже случились, и да, как вы можете заметить, в лайфбаре не умещаются по 10 человек с каждой стороны, мы видим только по 5, такие уж ограничения, а простите меня, так сказать, но не я в этом все таки виноват. Опять же очередные размены, продавливается вроде бы как малый квадрат, Тамик забирает Дениса, божечки мои, в этой потасовке даже Тим кильнуть успели друг дружку игроки, но все-таки Тамик, убив своего товарища по команде, тем не менее минус тоже оформляет и команда про мясо забирает первый матч-поинт в этой встрече. Состав команды «Про мясо», как и обещал, это «Тамик», «Мимо проходил», «Челси», «Челси», «Челси», «Соне», «Феня», «Изоляция», «Нео», «Денис», «Дуримар» и «Бан» на «Фасткапе». Я думаю, большинство из этих никнеймов вам даже знакомы. Здесь прослеживается несколько игроков из команды «Хайред Киллер», чуть-чуть игроков из команды «Тайм Фактор». В общем, все ребята очень замечательные, хорошие, веселые и здоровские. Ну и вот, в общем-то, пистолетка осталась за Промясом, как вы понимаете. Экономический буст, естественно, также на их стороне. Здесь Неус с дробовиком и Дуримар с дробовиком. Хайред киллеровцы не перестают меня удивлять. Весьма быстро заканчивается раунд для коллектива Промяса победой после прессинга в большом квадрате. А, все будет тип-топ. Валрайда Нанди. С тобой всей душой. Самый главный старик подъехал. Это точно, да. Наверное, старее а, нету ни одного зрителя в данный момент у меня на экране. Почему 10 на 10? Симба? Потому что вот коллективы решили сыграть 10 на 10. Это же весело. А, Best of 1, да, Андрюх, все правильно. Best of 1. Итак, первый минус от Тамика Тамик в малый квадрат зашел А вот Харек из малого квадрата уже не выйдет Белозис и Суслик под большим квадратом Дают разменные минусы И таким образом у нас складывается ситуация которая очень сложно, конечно, понимать Кто где вообще находится Но вот Регина Региночка три минуса, развал, развал в большом квадрате, в большом, простите меня, в большом квадрате в исполнении представительницы прекрасного пола из команды Промяса минус от Дениса и минус от изоляции, изоляция вот у нас, кстати говоря, тоже девушка, ее имя, имя, имя, имя, одну секундочку у меня было записано. Представляете, я на всякий случай себе даже записал, чтобы не забыть. Но забыл открыть файлик, где было это записано. Ну, типичный я, что еще можно сказать, да? А, нет, не было написано. Что я... я... Все правильно, да. У меня было записано, что это девочки. Ну, вернее, что это девочка. Привет, Александр, чатик. Ну что, началась каша? Да, привет, ведь началась и жесточайшая. Но пока что у нас на табло 3.0 и команда... Академия разврата только-только пытаются поправить экономический урон, который они получили в данный момент, проиграв первые три раунда. И пока получается, ну, мягко говоря, не очень. Попытка забежать в дымы моментально заканчивается фиаско. Ну, а на Миду, собственно, вы тоже видите, что хорошо закончится все. Ну, практически все не может. И вновь продолжается бой. Бан на фасткапе и Денис разбирают остатки своих соперников. И это 4-0. Ассалам алейкум мы слом, приветствую вас и слом, приятного вам просмотра Присаживайтесь поудобнее, запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, питательным И мы с вами будем наблюдать за мясом, черт возьми А это иначе как мясо назвать нельзя Ну а в мясе, как вы понимаете, из названия про мясо а, наверное, легко догадаться, что мясо Должны выходить победителями Дури марищи, просто капитан хайрат киллер, просто вешает ваншот Из диглов, уничтожая вообще И аннигилируя все, что только можно Фая, минус дигла в ответ, нейма Белазис Еще по минусу, ай-яй-яй Белазис, еще один минус Со снайперской винтовки, а вот здесь обидный промок Минус отфения, озоляция Ай-яй-яй-яй-яй, все, беда Беда, печаль, тоска пытались сейчас. Даже самый, наверное, главный момент в этом раунде. Это снайперская винтовка, которая была убила Зиза, с которой он настрелял там будь здоров сколько людей. Но, к сожалению, даже это не сильно поменяло ситуацию. Ну а по результату 5-0. Бан на фасткапе играть научился. Ха, Андрюх, ты сомневаешься? Дэнчик всегда умел играть. Ну что? Токио! Токио, повернись! Там слева все плохо. Бан на фасткапе вышел в аркаду. Забрал Омегу. И следом тамик дабл кил. Токио. Вместо того, чтобы забирать своего соперника, забрал тиммейта. Ну, это, конечно, приветствуется коллективом про мясо. Навряд ли это сильно поможет выиграть. Но, тем не менее, промясовцы, я думаю, рады. Вновь снайперская винтовка есть. На Авике у нас сейчас играет Секси Войс. Пулемет в руках Дениса. Ну, девайсы здесь, конечно, очевидно будут любые. Веселые и не очень. Ну, вот Секси Войс, к сожалению, промахивается. И Денис делает завершающий минус в шестом раунде этой встречи. На табло 6-0. И забавно, опять же, наблюдать, что Регина до сих пор еще не погибла. Это единственный персонаж, который до сих пор еще ни разу не попал под чей-либо прессинг. Вот так вот. 8-0 статистика у девочки. Вот такая она молочинка. Всем привет из Нукуса. Нукусу тоже большой привет. Скоро, скоро, буквально через несколько дней буду комментировать лан-турнир из Узбекистана, где как раз-таки участвуют... Одна из... Ну, ну сборная команда Нукуса, в общем, присутствует на этом турнире. Также Бухара, Ташкент, Наманган, Корши. Много, в общем, красивых и интересных команд будет. За всем этим будем наблюдать. Секси-войс! И Сейнт, что, безусловно, очень важно сделали по минусу. Вот еще один, кстати, догоночку от Сейнта. Появляется надежда, но Тамик вместе с Региной как-то прям явно не настроены давать надежду своим соперникам. Однако при этом хоть Тамик погиб, Регина и в этом раунде тоже не погибла. 10-0. Вот, вот все, что нужно знать о современном контра Зашла, дескать, альфа-самочка и начала наваливать. И наваливает, надо признать, очень круто. Ребятушки, ха-ха, Саня, голос не посади. Очень стараюсь, но это, конечно, в, в условиях данного матча сделать будет проблем. Но промах от Белазиза, к сожалению. К сожалению, пачка соперников выбежала, но Белазиз не сумел сделать тот самый важный минус. Здесь какая-то у нас заготовочка готовится от команды, ну, Академия Разврата. Не перестают меня удивлять. Дуримар убивает Тамика. Тим Тимкил очередной, дорогие мои друзья. Токио и Харек еще делают по одному фрагу. Но Феня с изоляцией. Справляются. Ну, вроде бы как на ну, ура. Минус от Челси. Челси, Челси. Разменный от Фени И снова Челси-Челси. На этот раз уже, к сожалению, без минуса. И появляется возможность чуть-чуть передохнуть. Дуримар, Регина и Денис остаются втроем. Ни. ха, -ха, -ха, -ха, -ха! Спрейдаун с пулемета от Дениса. И просто квадрокил, по-моему, если я не ошибаюсь, умудряется. Умудренный Денис, в общем, короче, оформляет. Факханалия какая-то, дорогие мои друзья. Ну, промяс таким нехитрым путем. Выигрывают восьмой раунд и провозглашают свою победу в первой половине. Причем, надо признать, достаточно. Однозначную победу да, Потому что пока не, не виднеется Какой-то шанс, какая-то надежда Денис пытается на халявку забрать Кого-нибудь, но эти кто-нибудь Это ты смотри, там обоюдные пулеметы Есть еще пулемет в составе а, Академии, парадоксально Но этот пулемет даже делает два минуса Тамик на нож сажает хорька Где же пулеметчики-то, черт возьми А, пулеметчик-то хорек и был вот так вот отнимают у Харика пулемет. Отдают ему нож в спину. Нео. Два минуса на дробовике. Ну и тут. Оп! Десантура. Денис забирает первого соперника. Фая. Фая. Какие хедшоты из дигла выдает. Два ваншотика бесподобных. Токио и Белозис еще по куче. Фрагов. Тамик с Дуримаром остаются вдвоем. Регину. Регину убили. Вот же ж какая досада. Дуримар. Владимир Дуримар. Бывший профессиональный игрок Counter-Strike, если кто-то не в курсе, тащил все Асусы, на которые ездил. Не ездил, правда, ни на одного, <laughs> ни на один Asus, но тащил все, если бы ездил. Но в этот раз затаскивает раунд не без помощи Дениса, конечно, но все-таки 9-0, дорогие друзья. Даже с огромным численным перевесом, который, я считаю, сейчас смогли все-таки заслуженно получить Академия Разврата, увы, распределиться им грамотно немножечко не получилось. Фух, есть момент подышать, и это, черт возьми, радует. Потому что, ну, конечно, когда комментируешь такое, дыхалка нужна хорошая. А она у меня в последнее время немножечко подсела. Дуримар выходит в аркаду, забирает хорька, но тут же попадает под размен И в результате мы с вами получаем еще один минус от изоляции. Численный перевес постепенно начинает скатываться на сторону обороны. Мимо проходил. Ходил-ходил и прошел внезапно мимо вражеского спауна. Оп! Почти подрезал суслика Ну, Филипп, ну... Ну, Филипп Ладно, Филиппа, наверное, простительно Минус от изоляции Минус от Регины Правда, Регину разменяли И все-таки пока вообще сложно очень сказать Кто здесь и против кого, в каких количествах Но на точку А вроде бы худо-бедно пытаются выйти Игроки Академии Фая Хороший... И снова ножик от Амика, Бог ты мой, второй минус ножа Уже в исполнении этого гордого Того самого... Тамика, который, ну, продол продолжает уничтожать соперников, и в результате еще и Челси добивает Секси Войс, к сожалению, это десятый раунд для команды Промяса, почему, к сожалению, спросите вы Я, конечно, вам отвечу, на самом деле, к сожалению, ну, не для меня и, думаю, наверное, не для вас, к сожалению, конечно, для команды Академия Разврата Дело в том, что ребятам надо бы брать какие-то раунды. А они, к сожалению, пока их только отдают. Но огромная толпа игроков атаки находится под большим... Под, простите, под малым э, квадратом. Минус там меги по Дуримару. В этот раз капитан команды Хайрот Киллер с не очень удачно. Но большой квадрат, тем не менее, захвачен под контролем команды Промяса. И тут уже не столь важно, грамотно получилось зайти или не очень. Белозис и Фая по минусу. Ну и вроде бы поджимающее звено игроков команды «Про мясо» ликвидировано. Это, конечно, большой-большой плюс и повод зацепиться хотя бы за этот раунд. Но за одну секунду четыре трупа появляется у команды «Академия разврата». Это, конечно, огромная трагедия, потому что теперь их осталось всего трое. Но соперников, правда, немногим больше, если быть точным, их четверо. То есть вот в такой ситуации, ну, еще можно вполне себе понадеяться. На то, что атака действительно здесь сможет а, Побороться, ну плюс-минус Хотя бы на равных, правда до конца раунда Конечно, 40 секунд, и за эти 40 секунд Нужно сделать, ну достаточно Многое, а как минимум, нужно дойти до точки И поставить там бомбу, что Согласитесь, будет не так уж и просто Сейнт а, Сумел отстреляться от Фени, но Времени-то 18 секунд, да Челси, Челси, Челси Остается вместе с изоляцией вдвоем против врагов, которые заходят на точку, но враги-то не очень на самом деле на эту точку спешат. Сейнт. Что-то, по-моему, Сейнт не очень понял, откуда в него стреляли. Вернее, не очень понял, откуда убили товарища по команде. Но все оказалось намного проще, чем можно было бы даже представить. 11 0 для коллектива Промяса. А, опять катает Дениса. Еще будут катки Симба? Нет. На сегодня это одна единственная карта, которую мы посмотрим. Хотел посмотреть, есть ли люди, которые погибали... Вернее, которые не убивали. Таких нет. Каждый хотя бы один килл, но сделал, и это радует. Омега и Сейнт. По минусу, ответный от изоляции. Но этот ответный, как вы понимаете, уже получил контраргументы. Достаточно весомые. челси. Челси. На снайперской винтовке играет весьма и весьма, кстати, угрожающе, надо признать Омега, Омега через дымы нашел где-то бана на фастхапе Ну и Денису здесь чуть-чуть, совсем чуть-чуть не повезло в этой перестрелке Денис! Денис! Ворвался с пулеметов в тыл врага Сделал три или сколько-то там огромное количество фрагов Далее вступает в игру звено команды хайрат Киллер Это Дуримар и Нео на двоих они делают три минуса в этом микромоменте и Токио. Имея снайперскую винтовку, погибает в руках в перестрелке, если можно, конечно, назвать это перестрелкой, с таким же снайпером, как и он, но только из вражеской команды. Двенадцатый матчпоинт переходит в копилочку команды Промиаса, и это уже достаточно большое количество взятых раундов, после которых можно, конечно, ставить предположение, что вернуться в игру команде Академия Разврата не удастся. Но я, как вы знаете, не любитель забегать вперед Давайте смотреть Все-таки это будет Ой, зарезали, его, вот, Дениса зарезали Ха -ха! Бану на фасткапе имеется в виду, конечно Просто Дениса у команды про мясо сейчас как минимум два Я не знаю, может кто-то еще там есть с ником Денис С именем, простите, Денис Феня застрелил своего товарища по команде Тоже нормалек Так расстреливают друг дружку ну, почему бы, в принципе, и нет? Это же 10 на 10 — это веселье. Минус от Фени по Сейнту. Челси Челси забирает со снайперской винтовки Нейма. Секси Бойс забирает Регину, а Мега тем временем бесцельно. Ну, вернее, как? С целью, конечно, но бессмысленно, так скажем, пытается перестреливаться против Фени, который с 12% лайфбара по-прежнему занимает позицию под котами. Минус от изоляции и ситуация, опять же, неоднозначная. 3 в 2. Атака вроде бы в меньшинстве, но лайфбары, ну, <coughs> простите, не такие уж прямо уверенные. Снайпер открывается под малый квадрат. Здесь вместе с изоляцией они зачем-то смотрят одну и ту же позицию. И это, конечно, ошибка, потому что секси-войс может сейчас открыться и погибнуть. Как как бы как выясняется, да. Но если бы смотрели, например, игроки обороны другую позицию, также вдвоем, да, то рисковали бы погибать, собственно говоря, в... <coughs> именно игроки обороны. Омега. Три секунды до конца раунда. Уж очевидно, конечно, что выиграть такой раунд невозможно. Ну и таким образом 13-0. И даже сейв, оказывается... Uh, можно, можно сделать в матче 10 на 10. Я, честно сказать, конечно, не ожидал такой расклад вещей увидеть. Ну, типа, 10 на 10 сейвится. Это же больше, так скажем... Паблик вариант игры Ну, 10 на 10 а, И здесь, соответственно, не стоит особого внимания Уделять экономической составляющей команды Ну, может быть, этим и должны заниматься, конечно Какие-то определенные игроки Но далеко не все Изоляция, даблкил В размен за 3 минуса от игроков атаки Немножечко неровненько получается Но в целом пока все Вроде бы неплохо складывается Для игроков Академии Разврата Канал Фортуна приветствует Секс войс и Сейнт. Еще по минусу. Ну, вот за вот эти раунды уже точно железно надо цепляться. Белазис со снайперской винтовкой бежит, сломя голову на точку Б. Но уже начинают подтягиваться резервы команды Промиаса, которые в это время дежурили на споте А. Дуримар. Дуримар вместе со своим товарищем, которым в этот раз выступает Феня. Пытаются за за занять, черт возьми, пытаются занять позицию... По точкой Б Феня забирает Омегу. Сейнт, размены минус по Фене. И Дуримар внезапно один против двоих. Ну что, профессиональный игрок в Counter-Strike. Бесподобное владение диглом, но все-таки минус от Белазиза, и я рад, дорогие друзья, что этот матч не закончится со счетом 16-0, потому что команда Академия Разврата достойны были взять хотя бы какое-то количество раундов. И вот первый уже есть. Главное, как бы, начать. Конечно, поздно, да, последний раунд первой половины в данный момент уже начинается, и... Фраг-лидерами, если что, являются Белазис в одной команде, ну и Челси-Челси в другой команде, с полной статистикой вы можете ознакомиться на, запи на записи, нажав паузу, ну а сейчас у нас нет времени так долго держать статку на экране, Фая перестреливает Феню, как-то тут вообще странно, что Феня не сумел перестрелять, ну да ладно, это такой как бы рабочий момент Снайперская винтовка на девяточке, и это Челси-Челси, который разменивается, между прочим, на точке Б, да, безответный минус сделать не удается, ох ты, как Тамик вовремя появляется на нолике и забирает с зигзага сразу двух соперников, Белазис и Фая, простите, уже только Фая остается в соло, 46% Здоровья чуть меньше половины, но это вообще, на самом деле, ни разу не смертельно. Все зависит, конечно, от того, какие тайминги будет ловить игрок атаки. Поскольку, поскольку Регина в данный момент находится в малом квадрате, самую основную опасность здесь представляет Тамик, который находится, в общем-то, в непосредственной близости. Но контакт, между прочим, будет именно с Региной. Итак, солнце. Мои аплодисменты. Мое почтение. Uh, наверное, вот... Ну, ну, я бы не попал, короче. Вот я точно могу сказать за себя. Я бы не попал. Но было попадание. Бесподобный ваншот. И это 14-1, итоговый счет первой половины Сейчас нужно, конечно же, дождаться э, смен сторон У Тамика подстекал всю игру со лба Ну, может быть, может быть, я не отрицаю А почему бы и не попотеть иногда? Ведь все мы знаем людей, которые даже на каких-то несерьезных матчах порой тоже потеют Я выпил чаек, пока играл с конфетами Играл с конфетами? Или выпил чаек с конфетами, пока играл? Тамик легенда. Безусловно, как минимум, легенда этого матча, это вообще не оговаривается даже. Два минуса с ножа. Ну что, а -а -а, прозвучали рестарты. И это, естественно, означает начало второй половины. Команда про мясо в двух шагах от победы. Команде Академия разврата для победы. Необходимо, как минимум, не отдать один матч -поинт и взять 15 к ряду. Ну, мне, конечно, сложно представить, как это можно реализовать. Но можно. Но можно. Давайте э, все-таки тезисно подходить к ситуации. Бан на Феня, Вот вам и тезисы. Но теперь уже точно можно выдвигать тезис, что команда про мясо навряд ли отдадут эту встречу. Белазис! Оп! Пачки! Белазис зарезал Нео! Не тащит Киргиз сегодня, что-то совсем, совсем не тащит. Но победа в раунде все-таки достается команде Промяса. К сожалению, кстати, для команды АР, к сожалению, с минимальными вообще потерями Промяса выигрывают этот раунд. Погибли только два игрока, это Изоляция и Нео. Ну и, в общем-то, на последний раунд, я так думаю, последний раунд основного времени, банально нет экономики у команды АР и как, собственно, сейчас... Академии разврата будут выигрывать раунд, имея пистолеты, но ну, в лучшем случае МПшки, ну, я вообще не представляю. Фениам, дабл даблкил, ну, потрошение, распотрошение, уничтожение, аннигиляция, кучу слов сюда можно применить. И все-таки это 16-1, дорогие мои друзья. Все-таки без бесшансово заканчивается вторая половина, без интриги и без надежды.